Как создать свой онлайн-курс? Эта тема беспокоит или волнует или это является как целью и мечтой большого количества участников моих обучающих программ. И давайте сегодня я расскажу первые азы, то есть первую основу, базы, которые позволят вам создать свой первый онлайн-курс. И в самом начале хочу рассказать немножко о себе, когда я 7 лет назад начал изучать это направление саморазвития, духовного поиска, предназначения и решать свои проблемы, у меня тогда не было мысли о том, что я могу быть там, психологом, могу быть там, философом и производить, проводить обучающие программы Тогда я решал свои проблемы и задачи. И каждый из вас, кто смотрит сейчас это видео и решает свои задачи по саморазвитию, по выходу на новые территории, может быть, у вас есть какие-то установки, убеждения. Каждый из вас потом может поделиться навыками, техникой которые помогли вам решить эти проблемы. И, соответственно, каждый из вас, кто чувствует внутри желание работать с людьми и помогать, может стать тренером, учителем, мастером и зарабатывать достойные деньги в интернете, путешествуя, помогая другим людям. Если вам эта тема интересна, досмотрите это видео до конца. Напишите, какая тема для вас максимально интересна и в чем бы вы хотели быть реализованы в комментариях под этим видео. Ну, соответственно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать первыми замечательные видео по саморазвитию, по созданию бизнеса в интернете, по путешествию и по взаимодействию, по изучению бизнеса именно масштабного, глобального миллиардных компаний, как они создаются, что лежит в основе, что за люди, которые делают эти компании, так что приглашаю вас на свой канал и продолжаем просмотр. Как я и сказал в начале, 7 лет назад я начал развиваться и у меня не было тогда мысли создать свою онлайн-школу или создать свой первый онлайн-продукт. Только постепенно, года через два, через три, когда начали ко мне приходить люди и спрашивать «Александр, помоги, вот у нас такая задача, такая проблема, мы хотим такие-то цели сделать». Я начал консультировать и мне было это в радость. То есть я получал удовольствие и я видел, как у ребят появлялся результат. И тогда я задумался о том, что «Ух ты классно, если ко мне приходит столько людей, я могу быть им полезен». И примерно они спрашивают одно и то. Тоже, э, могу ли я это сделать групповое и я создал, взял листочек и написал те темы, которые я бы хотел дать людям. Перед этим я оценил свое прошлое. Я посмотрел, где у меня были фокапы, То есть это падения, которые привели меня к каким-то там э, потере денег, например. да, Или когда я потерял вообще радость жизни и интерес. То есть э, когда какая-то есть точка падения, в этот момент есть обязательно после нее точка роста, точка взлета. И вот именно в эти моменты идет самая максимальная трансформация. Вспомните эти моменты и выпишите, что вы тогда делали, как вы поступали, как вы принимали решения какие вы изучили какие техники технологии изучали кто вам помог выйти из этой ситуации и так у вас появятся техники методология которая помогла вам стать с вами то есть тем кто вы сейчас являетесь вы можете это выписать и так у вас получается первый ваш онлайн продукт это то что вы можете дать людям после того как вы уже описали Самая главная ваша задача – перестать об этом думать, думать, что получится или не получится, ваша задача – сделать. Потому что прописать – это вообще ничего не значит. Вы поймете только свой продукт, когда вы проведете 5, 10, 15 раз. Я знаю онлайн-школы, онлайн-продукты, которые только через 10 лет становятся самодостаточными теми продуктами, которые были мастером заложены изначально. То есть ваша задача ну, – не бояться того, что вы можете как-то не так провести, убрать вот эту самокритику, внутреннюю и просто тупо сделать сделать фокус группу то есть эта группа когда приходят к вам люди бесплатно или за какие-то там деньги минимальные ваша задача для себя понять как вы будете проводить из чего будет состоять эта программа потому что именно те люди которые к вам придут они помогут вам создать программу то есть сначала у вас идея есть какую программу дать когда вы начинаете проводить получая обратную связь от людей вы усиливаете свою программу и так каждый раз Запуская свою онлайн-программу, вы ее усиливаете, еще накручиваете, еще масштабируете, и так ваша программа обрастает вот этим мясом, которое позволяет тем людям, которые приходят к вам за результатом, максимально результативно получить что, зачем они пришли. Если вам это понятно, ставьте лайки, напишите, что именно было вам понятно. И если вы хотите разобраться с собой, с, с, со своей жизнью, посмотреть на будущее, определить, может быть, свою онлайн-школу, понять те цели, мечты, куда вы идете, приходите на обучающую программу «Мастер жизни». Это игра о вас, это игра о нас, это игра о жизни, в которой будет для вас все понятно. Я искренне ставлю намерение, чтобы каждый из вас, пройдя игру, вот просто так осознался, проснулся и сказал, что реально так просто, это вот так вот все работает. И я хочу прямо сейчас тебе сказать, что да, реально так все просто и так все работает. И мне будет очень приятно, если мои видео для вас полезны и вы оцените их лайками, оцените подписками, оцените их перепостами, там, в своих социальных сетях. Обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Может быть, я вас супер вообще раздражаю. И вот мне нужно, не знаю, поправить, допустим, вот здесь вот волосы. Пишите обо всем, что вас максимально раздражает или вдохновляет в этих видео. А сейчас здесь вы видите картиночки, которые помогут вам поставить свое сознание на успех. Это видео, которые записаны специально для вас. И под этим видео вы сможете найти очень много полезных материалов, платных, бесплатных. Проходите, развивайтесь, трансформируйтесь и окружаете свой мир прекрасными людьми, на которых вы имеете влияние и помогаете им трансформироваться, тем самым вы будете улучшать мир и улучшать себя. С вами был Александр Андреянов с верой в твой успех. Давай, уже можно, пора, реализуйся, двигайся. Пока.